Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами радио 120 Гигабайт, и у нас сегодня будет вот такое видео, прогулочка по Софии, потому что у нас наконец наступила такая весна, я в этой куртке, если честно, запарился еще жестко. У меня была такая идея снять видосик, где я просто гуляю и на какую-то тему разговариваю, желательно какую-то позитивную, потому что сейчас время такое не самое веселое, и хочется, конечно, какого-то позитивчика, чего-то такого нейтрального, не касающегося особо каких-то вот этих вот горячих. Тем. Поэтому сегодня во время своей замечательной прогулки по Софии я вам расскажу топ-10 вещей, которых я научился к своим 35 годам. Погнали! И первое, что в своей жизни я научился делать, это готовить. До 19 лет я жил с родителями, поэтому готовить совершенно сам не умел. Мог сделать себе максимум яичницу или бутерброд. И вот где-то с 20 лет я начал жить один. Я помню свои жалкие попытки приготовления первых серьезных блюд, каких-то помимо яичницы, да, там, например, какой-нибудь суп приготовить или пожарить котлету. У меня все время все сгорало. Моя гречка была просто хуже некуда. Она тоже была всегда подгоревшая, не соленая, все было совершенно невкусно. Как вы понимаете, особого таланта готовки у меня нету и по сей день, но теперь я могу приготовить себе какую-то это суп, если я возьму какой-то рецепт, я могу что-то сделать. К тому же, вы много раз видели, как я готовил на своих кулинарных стримах. Конечно же, понятное дело, что не без фейлов, и сейчас, когда я готовлю для себя, я тоже иногда что-то фейлю, и получается полная параша. Но если сравнить мои нынешние скиллы с теми скиллами, которые у меня были, когда мне было лет 20, то сейчас я просто шеф-повар и бог. Следующая вещь, которую я научился, мне кажется, это даже было раньше, мне научился готовить, это музыка. Опять же, мы говорим здесь не про уровень скилла, да, что я могу сделать какой-то хит, самую лучшую в мире песню там и что-то типа того. Но, сколько я помню, всю жизнь я хотел делать музыку и понятия не имел лет до 17-18, как это вообще делается. Я понятия не имел вообще, как можно э, написать песню, как ее можно записать на студии, как можно вообще заставить и звучать композицию целостно. И, естественно, первые мои композиции были отвратительным калом, но, тем не менее, какие-то песни стали похожи на песни. Сейчас я могу сидя дома написать песню, записать ее даже, сидя, опять же, дома один с друзьями. Естественно, у меня это получается лучше, поэтому в основном все свои треки я писал с друзьями. В общем, второй скилл – это музыка. Ей я до сих пор занимаюсь, естественно, на уровне любителя, а не профессионала. Музыка до сих пор в моей жизни и со мной, в том числе и на моем Канале. Следующий по списку такой пафосный пункт. Я э, научился ставить и добиваться своих целей. хуй, немножко сбавлю темп, потому что что-то я бегу и совсем выдохся. Многие скажут, типа, что за херня банальную, что-то там коучевскую какую-то тему прогоняешь. Но на самом деле, помню период своей жизни, когда я боялся что-то делать вообще. Когда я не знал, что мне надо делать. Я помню, что одна из первых целей, которые я себе поставил, это переехать в квартиру. Тогда была возможность переехать в квартиру моей прабабушки, которую мы издавали. Но для того, чтобы туда переехать, надо было сделать, во-первых, нам ремонт, во-вторых, нужно было, ну, немножко встать на ноги, начать нормально зарабатывать, наверное. И я поставил себе эту цель тогда, и это было очень страшно для меня, потому что я всегда до этого, я там жил у бабушки, я потом снимал у подруги комнату. И вот въехать в свою собственную квартиру, для меня это было что-то, знаешь, такое, типа прям, бля, как платить за ЖКХ? А как, значит, я там буду делать ремонт? А как то, а как все? И тем не менее, когда я поставил себе эту цель, это было весной, уже летом, я въехал в квартиру, которая была полностью отремонтирована мной же опять. На самом деле, отремонтированная слишком сильно сказано. Скорее, я просто ее отмыл и поклеил там обои. Ой, блядь, солнышко какое-то, конечно, хорошее. Но как же неудобно, когда ты прям в рожу светишь во время съемок. На улице, кстати, очень ветреная. Я надеюсь, что вот эта вот замечательная штучка сейчас очень мне помогает от ветра. Много было таких вещей, когда я оставил себе какую-то цель, а, которую я даже не понимал, как достичь. Например, поехать учиться в Германию там пожить. Или поехать учиться в Польшу там пожить. Например, переехать в Болгарию, да, на постоянку. Много чего в жизни было таких целей, амбициозных. А, поначалу оказалось, что я никогда не смогу этого достичь. Но у меня получалось. Я просто понял, что на самом деле, если у тебя есть интернет, и ты можешь гуглить, как что-то сделать, и будешь упорным на что что делать, то ты это сделаешь. Вот эти на ус видишь, смотри, какие, блядь, мотивационные я тебе речь тут говорю, понимаешь? Из предыдущего пункта вытекает следующий. Я научился путешествовать. Это тоже была одна из моих целей, таких глобальных, потому что, если честно, еще я помню, в 2009 году я понятия не имел, как можно выехать из России вообще хоть куда-то. Я не понимал, что такое виза, как их получать, если у меня нет денег, например, а, отель снять, то как я могу поехать и так далее, и так далее, и так далее. И вот за 2010 год, я помню, я получил свою первую визу. Это была, кстати говоря, литовская виза. Я поехал впервые в свою заграничную поездку. Я поехал в Литву, а из Литвы я поехал в Польшу, то есть это сразу... Две стороны было за раз. Более того, из Литвы в Польшу я ехал один на автобусе. довольно таки хардкорная поездка для первого раза. У меня не было зарезервированного отеля, потому что мы ехали к родственникам моей подруги, который ездил со мной в Литве, да, а в Польшу я ехал к друзьям. Но мы там все забронировали, потом все отменили. Денег в банке надо было слишком много, я тогда столько не зарабатывал. Я положил какую-то часть, снял выписку, потом эти деньги снял обратно и отдал другу, который мне их занимал. Гениальная идея, да? Мотать тоже на ус, ребята, может быть, это полезно, особенно в наше время-то. Ну, вот так вот я поехал тогда первый раз в Польшу, мне настолько это понравилось, что я поставил себе цель поехать в Польшу надольше и, в целом, исследовать Европу, что я и сделал через полгода. И живя в Польше, я уже начал путешествовать, я ездил в Чехию, я ездил в Германию, я ездил в Голландию, я ездил в Швецию, иногда один, иногда с друзьями. Иногда к друзьям. И, в общем-то, с тех пор я не перестаю путешествовать. И вот только ковид, я помню, меня остановил на целых аж два года. Сейчас свою жизнь без путешествий я просто не представляю. Кстати, забыл начать сказать, что за идею этого видео я очень благодарен Валечке Валфлейм, потому что именно она мне ее подкинула в нашем телеграм-канале, на который надо обязательно подписаться. Ребята, ссылочка в описании. Да, еще неизвестно, сколько Ютуб... YouTube будет доступен нам всем, а там мы с вами на связи, поэтому обязательно это делайте. Также не забывайте лайк поставить, я уж не знаю, сейчас эти лайки на что-то влияют и как-то нам помогут или нет, но ну, хотя бы я посмотрю на ваш фидбэк и таким образом вы мне сообщите, нужны ли вам вообще подобные видео или это какая-то параша. Сиди, Артем, блядь, снимай там игрушки свои, сука, и не выебывайся блогера, из себя не строй. И снова скилл, который вытекает из предыдущего, это иностранные языки. Насколько вы знаете, я владею четырьмя языками, три из которых иностранные для меня. Какие языки я знаю, естественно, я знаю русский. Да? А? <смех> Смотри, какой скилл, а, ебать. Кроме того, я знаю английский на уровне где-то таком, чуть выше среднего, потому что очень много использовал, но никогда его специально на самом деле не учил. Я помню, в 2009 году мы с друзьями бухали в центре Москвы и а, познакомились с двумя англичанами, которые позвали нас типа бухать вместе, а то они там вдвоем. Аж, покажите нам Москву, и мы тут бухаем. И я помню, как мне было сложно с ними разговаривать на английском. Я помню, что я делал кучу ошибок. Я не понимал, что я хочу сказать, я не понимал, как это сказать. В общем, это было крайне все сложно. Но Сейчас у меня уже нет никаких проблем разговаривать на английском. Естественно, я делаю ошибки, я что-то забываю, потому что, опять же, все мои знания английского языка это чисто практика. То есть, если говорить про какие-то теоретические знания, это исключительно школа у меня. Все остальное это практика, это разговоры с друзьями, это просмотр э, сериалов, фильмов и так далее. Кстати, довольно-таки хороший способ учить язык. Если вы можете смотреть э, какой-то фильм с субтитрами, или можете играть в игру на английском с субтитрами, делать это, потому что это хорошая реально практика. Вы привыкаете к языку, вспоминаете какие-то языковые конструкции, это может вам очень будущем помочь. Ну и, естественно, два других языка, которые я знаю, это польский и немецкий. Оба этих языка были выучены мной непосредственно в странах проживания, то есть Германии и Польши. Вот здесь у меня была прям цель их выучить. Я ходил на курсы в школу каждый день. И много польский язык у меня на уровне fluent. То есть я вообще разговариваю свободно, как на русском. Немецкий язык оказался немножко сложнее. Я дольше его учил. 8 месяцев я учил, доучился до уровня B2. Но на самом деле сам курс B2, он Настолько объемный, настолько в нем большая пропасть по сравнению с курсом B1, то есть предыдущим, да, что его по-хорошему надо проходить два раза. Очень многие советуют так делать. Я же прошел вот только один раз, хотел остаться дольше, но, к сожалению, визу мне не продлили, Пришлось ехать обратно. И вот с тех пор я могу, в принципе, говорить на немецком, но, естественно, знаниями, прям такими не блещу. Этот язык я знаю слабее всех остальных, но при этом могу, в принципе, пообщаться с немцами. Я понимаю, что происходит, когда я приезжаю в Германию. Я могу читать на немецком. И большую часть я понимаю. Но и могу сказать, что иностранные языки очень сильно повлияли на мою жизнь. Например, в 2000 12 года вся моя работа была связана с польским, пока я, собственно, не уволился и не ушел окончательно на YouTube. Кроме того, ездил в Польшу работать в 2016 году, и тогда моя работа была связана даже с немецким. Это было, кстати, для меня охуительно сложно, потому что на немецком надо было разговаривать по телефону. И это была, на самом деле, полнейшая жесть. С моим уровнем это было крайне тяжело, и тем не менее, да, у меня получалось. Я что-то объяснял тем немцам на той стороне провода. Ребята, с которыми я работал, очень ценили Мои знание немецкого, потому что остальные вообще не бум были и ни черта не понимали, вечно мне трубки давали, что они говорят. Ну естественно, помимо работы еще знакомства с различными людьми, общение, много друзей иностранцев, с которыми я до сих пор хорошо общаюсь. Многие из них приезжали ко мне на свадьбу. И это, конечно, все-таки очень сильно на мою жизнь влияло и влияет до сих пор. Следующий пункт, никак не связан с предыдущими, это просто скилл, который я считаю, что должен выучить каждый. Я говорю про вождение автомобиля. Я вам признаюсь честно. Но в 2011 году права я купил. Водить я практически не умел, я взял несколько уроков, чтобы хоть что-то понимать на сдаче экзаменов. Таким образом, я просто пришел на экзамен, мне засчитали теорию автоматически, и я проехался там 200 метров, и мне сказали, молодец. Сдал. Через какое-то время я пришел, забрал свои права и положил их на полку, потому что я не собирался их использовать по назначению. Мне нужно было просто, чтобы у меня капал мой водительский опыт. Позже, в 2012 году, я уже решил, что я хочу себе машину. И поскольку я, конечно же, не самоубийца, да, я решил, что надо научиться все-таки кататься. И тогда потратил намного больше денег, мне кажется, на инструктора. Он учил меня водить машину, вообще, там, работать с сцеплением и так далее, и так далее, и так далее, чтобы я мог уже потом пойти и купить себе тачку. Ну вот в этом же 2012 году я купил себе первую машину Mitsubishi Gallant. Это был классная была тачка, она развалилась. Правда, через два месяца нахуй мне пришлось ее там спаивать. очень большие были проблемы с ней. И первый раз, когда я сел за руль, уже без инструкторов было охуенно страшно. Я помню, я просто вышел оттуда, у меня э, тряслись коленки. Но потом я все чаще садился за руль, место становилось все более привычное это дело. Но по-настоящему я, наверное, научился хорошо водить, когда вернулся из Берлина. Приехал э, в Долгопрудный, понял, что без машины там жить просто нереально, это Подмосковье. На работу ездить очень далеко из машины. Купил себе какую-то разъебанную старую бэху у знакомых. Начал кататься каждый день на работу. И с тех пор я вот, в принципе, без колес не могу. Здесь я сейчас нахожусь без машины. Я еще все еще ее не купил и чувствую себя крайне некомфортно и как-то неполноценно. Постоянно приходится брать машину у родителей Кристины. Все время я за эту машину трясусь, что мы где-нибудь ее долбанем. Меня батя потом на бутылку посадит. Очень не хочет сидеть на бутылке. Но могу сказать одно, что машина это, на самом деле, определенный уровень свободы. Ты можешь в любое время куда угодно поехать устроить себе какое-то мини-путешествие или большое путешествие. Это, конечно, крутой скилл, поэтому я советую вам его выучить. Вы тогда при покупке машины или можете арендовать машину тоже, или у кого-то взять там и так далее. В любом случае, вы будете себя чувствовать в любом путешествии намного свободнее, мобильнее, вы можете увидеть больше. Учитесь водить, ребята, только будьте аккуратнее делать, как я, не покупайте православу. слава богу, сейчас это сделать нельзя, я сам себя крайне осуждаю. Никогда так не делайте, ай-яй-яй, осуждаю. Погнали дальше. Следующий скилл, который очень повлиял на мою жизнь и влияет до сих пор, конечно, работа со звуком и с видео. На самом деле, первые попытки монтажа я начал принимать еще, я помню, в 2007-2008 году. Я снимал маленькие дурацкие ролики вместе со своими друзьями, никуда их не выкладывал, там ВКонтакте мог максимум закинуть, там пересылать по аське, кому-то там посмотреть и вот всякое такое подобное. Именно тогда я начал впервые нарезать видосики, я даже не помню, если честно, что это за программа была, то ли мувави, то ли что-то подобное. Мы на вписках обычно пьяные снимали всякие дурацкие видосики, потом я там накладывал титры, делал музычку какую-то, и в общем потом то мы с друзьями вместе все это пересматривали, угорали, нам это казалось очень забавным и классным. Ну и, естественно, само время провождения было очень веселым сдорским. Потом в 2017 году, я помню, я снял аж целый видео-влог, между прочим, из Берлина, когда ездил туда двоим со своим другом. Да, первое видео, наверное, такое большое, которое я снял, это был именно влог из поездки в Берлин, то есть такой travel даже немножечко. Довольно-таки похоже на то, что я снимаю сейчас, на самом деле, потому что, походу, как-то по-другому я снимать не умею. Мне это всегда очень нравилось. Я в 2017 году также сделал видеоклип для своей группы, который лежит у меня на канале. Это был первый мой эксперимент в чем-то подобном, и тоже было очень сложно. я делал его долго, но, естественно, сами понимаете, что теперь я этим занимаюсь довольно-таки часто, в том числе и в данный момент на ютубе, несмотря на то, что все плохо, мне все еще это нравится, я всегда задрачивался и со звуком в том числе, связано это было с моим в основном музыкальным прошлым, я понимал, что где надо крутить, что на что влияет, экспериментировал для себя и настроил, я помню, на своей гарнитуре, у меня была такая дешевая голимая гарнитура, и я смог на ней сделать какую-то, такой, знаешь, сочный звук с компрессией, был в восторге от этого. Показал друзьям, они сказали, о, давай, гони, короче, канал на ютубе. Так, собственно, все и началось. Ну и потом, конечно, нет предела совершенства, я начал уже там познавать, что такое преампы, да, там, потом ко мне даже довольно-таки известные ребята обращались за советами. Тем не менее, не считаю себя каким-то экспертом во всем этом, но понимаю, что я в этом хоть что-то понимаю. Седьмой пункт нашего списка. И сейчас я немножко отойду от таких стандартных, скажу важный для меня лично важный скилл, который на самом деле особо ни на что не влияет, это я научился плавать. На самом деле плавать я научился довольно-таки поздно, мне было 24 года. В то время я проживал в Польше, в городе Гданьск, который находится на море. И мне показалось, боже, ну как глупо. Живу на море, а плавать не умею. И вот я тогда опять же принял волевое решение, что я должен учиться плавать. Я купил себе очки и начал ходить в аквапарк. Там был такой детский бассейн, маленький, где было не глубоко, потому что мне было очень страшно, когда я не чувствовал дна. И там я начал пытаться учиться без инструкторов. В основном читал интернет, смотрел видосики. И где-то через месяц я мог уже проплыть метров 200-300, хотя поначалу я и 25 метров-то не проплывал. И мои занятия плаванием стали регулярными, которые сейчас, к сожалению, вот отсутствуют в моей жизни, потому что я разжирел. Может быть, если бы я продолжал заниматься плаванием, я бы не был сейчас такой жирный. Но тогда я занимался практически каждый день, ну, 4 раза в неделю точно я ходил в бассейн. Мне очень это нравилось. Я был очень рад, что я наконец-то научился плавать. Я начал уверенно чувствовать себя в море. Я помню это чувство, когда там в каком-нибудь отдыхе мои друзья там уплывают куда-то далеко, а я как маленький мальчик там у берега плещусь, не могу никуда заплыть, потому что плавать не умею. Теперь я Слава богу, со своими друзьями могу точно так же далеко отплыть. При этом я знаю много народу, в том числе Кристина, например, плавать не умеет, которая уже в таком возрасте довольно-таки сознательном, взрослым боятся плавать. Не бойтесь, я тоже научился довольно-таки поздно. Конечно, может быть, вам сейчас больше, чем 24 года, но вы должны понимать, что 24 года это уже далеко не ребенок, да? То есть я все равно научился, у меня получилось, и у вас тоже получится. Поэтому, если хотите, дерзайте, это очень круто. Чувствую себя уверенно в воде. И поверьте мне, это совершенно несложно. Это как ходить, потом для вас вот находиться в воде на глубине будет... Так же тяжело, как и вот стоять на месте. Сейчас снова будет немножечко такой пафосный. Вы можете обвинить меня в эгоизме. Пункт это я научился избавляться от людей, которые мне... Не нужны, которые мне мешают. И кто-то мне скажет: Ах ты какой эгоист, боже мой! Как ты можешь, если ты никакой пользы, а человек не получаешь, ты от него избавляешься, я имею в виду не, не совсем это. Я продолжаю общаться с людьми, которых мне нету никакой там, например, материальной пользы, но мне нравится их компания, мне нравится с ними разговаривать, проводить время. Это тоже в своем роде польза. Но я научился избавляться от людей, которые тянули меня на дно, которые мне мешали развиваться, которые мне говорили: да, у тебя вот это ничего не выйдет, да, что такой херней занимаешься, это тебе не надо. Ну, знаете, вот эти люди, которые знают, как тебе жить намного лучше, чем ты. Сам. Или люди, например, которые занимаются каким-то самоуничтожением, ты пытаешься этому человеку объяснить, что, Боже, что ты делаешь, там давайте как-то помогу, как-то ему помочь ему абсолютно насрать на тебя, на себя, на всех. И вот он ведет себя как-то так, что тебе постоянно с ним как-то кринжово, ты попадаешь им в какие-то неприятные ситуации, он там где-то напивается, с кем-то пиздится. Раньше в моем кругу было много таких людей, которые занимаются вот такой херней, потому что я был музыкантом, было очень много вот этих пидовок, ребят, которые не хотели как-то взросло жить или взрослеть в целом. Поверьте мне, я сам небольшой сторонник взросления, я сам выиграл играю, извините меня, там музыкой занимаюсь. Но я говорю не совсем про это, а именно про какую-то ответственность перед собой, перед своими друзьями, перед своими близкими. Вот есть и люди, которые совершенно эту ответственность брать на себя не хотят. В итоге общение с ним превращается в какую-то муку. И э, раньше я был таким человеком, который все равно почему-то держался рядом с этими людьми, продолжал с ними общаться, непонятно зачем, хотя ничего кроме э, геморроя мне эти люди не доставляли. Ну вот и потом какой-то момент я понял, что мне не стоит с этими людьми много проводить времени и вообще с ними общаться. Многих я просто удалил из друзей и, собственно, слился, грубо говоря. И абсолютно об этом не жалею, потому что до сих пор моя жизнь стала как-то чище и проще. И вам советую делать то же самое, если у вас есть такие знакомые, которые тянут вас на дно. Я думаю, что вам стоит подумать 10 раз, стоит ли вам с ними дальше общаться. Ну и последний скилл, про который я хотел вам рассказать, наверное, тоже вполне себе актуальный. На злобу дня это переезды. Я в своей жизни переезжал огромное количество раз. С Овелской, я помню, я переехал в 1994 году на Каховку. С Каховки. Опять же, на Каховку в новый дом. И из этого нового дома я уехал жить к бабушке. От бабушки я переехал жить к своей подруге. От подруги я переехал жить обратно на Каховку, но ну, вот эту свою однокомнатную квартиру про бабушки. После этого я уехал жить в Польшу. После Польши я вернулся обратно в Биберово. Прожил там какое-то время. Я переехал на Каховку опять. Снимал там квартиру со своим другом. После этого я переехал жить в Берлин. Из Берлина я переехал в Долгопрудный. С долгопрудными я снова поехал в 2016 году, переехал на три месяца в Польшу, потом вернулся назад. Ну и последний переезд был, естественно, вот сюда в Софию. Это на самом деле тоже скилл, понимаешь, потому что меня теперь это не пугает. Для многих сменить место жительства это большая проблема, потому что они привыкли э, к локации, они привыкли к своей квартире, они э, привыкли к городу. Для них, например, сложно в голове вообще держать то, что ты будешь собирать все свои вещи, куда-то с ними ехать, а особенно если это касается каких-то переездов в другую страну, потому что я помню, когда я возвращался назад из Берлина, я тащил с собой такое количество вещей, что меня задержали на белорусской границе и оштрафовали на 250 евро. Прямой поезд был Берлин-Москва. На поезде я был, потому что вещей было так много, что в самолете это было очень дорого перевозить. Но оказалось, что на поезде тоже можно вести максимум 35 или может быть 50 килограмм на человека. Я не помню, но у меня был перевес, что это около 30 с лишним килограмм. Короче, это было очень много. Тогда я впервые узнал, что оказывается на поезде тоже есть перевес. Ты подумаешь, что это никакой не скилл, но это все-таки скилл. Почему? Потому что я чувствую себя тоже, опять же, свободно. Я могу переезжать, куда я захочу. То есть, меня это совершенно не смущает, когда я думаю, что мне куда-то надо будет перебраться. Я думаю, ну, опять придется все собирать, все манатки, короче, их хуячить. Все это просто тело движения, которое надо сделать и определенные действия, которые надо совершить. И тогда ты будешь там, где ты хочешь. Ну что, братва, думаю, что на этом видео можно закончить. Я на самом деле страшно устал. Это заняло у меня намного больше времени, чем я думал. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, напишите, пожалуйста, комментарии, лайки тоже ставь не забывайте. Хочу видеть ваш фидбэк. Если у вас какие-то еще есть идеи для таких прогулочных видео, напишите их тоже в комменты. Обязательно также в телеграм-канал к нам приходите. Там тоже я постоянно делаю опросы, про что надо записать видосы. Вот, например, это видео родилось именно таким образом. Подписывайтесь на канал, если вдруг вы не подписаны. Да, канал вроде пока еще живет. YouTube все еще пока не заблокирован. Не знаю, как долго это еще продлится. Также не забывайте приходить на стримы. Это очень важно, ребята. На стримах практически никого нет. С видосами все хорошо, а со стримами все ужасно. На всякий случай также подпишитесь на Трово. Иногда мы стримим и там. Так что, если не хотите ничего пропускать, обязательно подписывайтесь. А на сегодня это все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!